И тут же возникает очень важный, на самом деле, самый важный вопрос для любого, для любых вопросов эволюции. Вопрос, связанный с размножением. Давайте смотрим на других древесных существ. Допустим, белка. Есть белки. Где потом, что белки? Вот белка родила свою серию детенышей. Где они? В дупле. или в гнезде. Белки, Есть подходящих дубил, сами сплетают в такой шаровидный дом из веток, коноклазимым ком, получается вполне себе жилое помещение. Бельче гнездо называется Гайно. Гай-е-но. гнездо. Оно имеет не только дно и стенки, оно и имеет и крышу. Вполне уютное место. Ну и после этого Бельчата в гнезде остались, а мама пошла питаться. Почему мама не может все время находиться вместе с детьми Разумеется. Ведь для того, чтобы вырабатывать молоко, которое является пищей для детьми, мама сама должна питаться. Без этого никак. Хорошо. Теперь, для того, чтобы получить достаточно еды на свой прокорму, плюс на затрату, на лактацию, на выработку молока. Белка должна побегать по территории набрать достаточное количество еды. Да. Должна. Хорошо. Теперь мы берем и увеличиваем размер зверя. Мы сказали с вами, что приматы сняли запрет на, мелкий размер, на крупный размер на класс. Смогли увеличиться. Сколько еды теперь надо? Да, больше. Больше, во-первых, на тело потому что просто наша масса увеличилась так, да? значит, во-вторых, больше затрат энергии на само перемещение, тело стало потяжелее, значит, в результате не только структурная, но и энергозапросы пошли, что у нас с дистанцией пищевого поиска, какое расстояние должна пройти мама для того, чтобы каждый день достаточное количество пищи в Ага. А как по вашему с увеличением размеров тела? Что будет быстрее расти, длина тела или масса тела? Масса. Масса, масса в растет. В результате, стоило зверюшкам слегка подрасти по размеру, как тут же оказалось, что дистанция пищевого войска требует мамины пищевые прогулки растянуть на полдня. А в течение этих полудней, где будут находиться детки? в гнезде и абсолютно без защиты. Это нормальное положение, а это крайне рискованное ботовство. У приматов не бывает постоянных гнезд. Приматы, особенно эйпы, любят для себя устраивать на ночь постели. Но это всегда одноразовое мероприятие. Они такой матрас высоко в для себя из веток спрятают, на нем спят, пытают, а потом уходят, они никогда не вернут. И мать с детенышем. Она этот матрас для себя делает, а не как э, укрытия детенышей. Значит, хорошо, если мы днес не строим, то э, что будем с детенышами делать? С собой. С собой. Э, сколько бельчат бывает у белых? Нет, здесь никак. Ребят, на самом деле, все очень простой способ посчитать. Сколько, как максимум, детенышей шесть. может быть у представителей данного вида млекопитающего? А сколько сосков на пузе у мамы? Угу. Нет, 6 сосков не бывает ни у кого. Это уж либо 8 или 10, либо 4 или 2. Так? Значит, у собак, у кошек сколько? 8. 8. Значит, иногда бывают беглые дополнительные соски подночечные. Хорошо. В нашей двухсосковой команде кто, кроме э, приматов? Не, ну, мы приматы. А еще, о, ребята, у нас очень забористая команда, только свет Значит, слоны и киты тоже э, двухсосковые. Причем те же самые нижнегрудные железы у них остаются в рабочем состоянии. Значит, и нижнебрюшные железы есть вариант сосковой организации. Коза, лошади, антилопа. У них вымез двумя составами. Просто это соски не из передней серии, а из задней серии. Хорошо, в результате у белки до 8-9 Чаще меньше, выживают еще меньше. Значит, но ну это серия, это много. Ну и теперь представьте себе нашу древнего примату, самочку, которая нарожала 8 штук и пошла с ними гулять по лесу. Причем не на прогулку пошла, а она за едой пошла, ей 10 надо. Ну и как вы себе представляете? Да, да, да. Значит, ну прежде всего она, конечно, сразу потеряет. Потому что идет она на высоте 20 метров по крону, а надо для этого прыгать светки на ветку. Ну представьте, на вас сидят 8 тараканов, а вы при этом скачете светку наверху. Ну, горе Значит, в связи с этим у всех приматов происходит резкое катастрофическое снижение разовой удовицы. Для всех настоящих обезьян характерное в норме рождение одного единственного детеныша с одного закона. Двойня у всех обезьян встречается с одинаковой частотой. Еще одно подтверждение, что мы с вами нормальные обезьяны. Вероятность двойни у какой-нибудь мартышки и у какой-нибудь дамы из высшего света Лондона совершенно одинаковая. И вероятность тройни совершенно одинаковая. То есть мы с вами однозаходники по идее, только один детеныш. Эта ситуация очень редкая в биологическом мире. Дело в том, что это крайне рискованная тактика. Если детенышей так мало, то при смерти детенышей, массовой смерти в данной популяции, что произойдет? Ну вот смотрите, есть у нас, я не знаю, существа, ну я не знаю, те же самые крысы или мышь, так? Значит, 5-7 до 8 детенышей с одного закона. При этом, для лучшей, самка становится полдовита на третьем, конец 3 четвертый месяц, значит, если популяция кризиса, она в это время, первый раз забеременеет, хорошо. Беременность сама длится 2 месяца, и э, уход за потомством и промежуток между следующим зачатием за еще два месяца. Значит, вопрос. За год. Каково будет потомство одной машины пары? А, а, а вы понимаете, что через четыре месяца, через 4 месяца ее дочки тоже станут плодовитами. И они тоже будут разноградцами. Значит, в результате, да вы получите около тысячи мышат за один год от одной пары. Значит, хорошо, теперь вводим, допустим, страшную для нас, совершенно убийственную для нас смертность. 50% родившихся детенышей погибают. Для нас с вами, для приманок, это, это конец. Значит, такой уровень смертности молодого поколения способен в течение двух-трех поколений просто уничтожить популяцию до нуля. А на мышей такой уровень смертности окажется какое нибудь воздействие? Да, ровно никакого. Вообще-то на самом деле из этой тысячи мышей, которые сформировались за год, да, какое количество имеет право дожить до взрослости, для того, чтобы количество мышей в мире не изменилось. Две штуки на тысячу. Так что для них не просто не ужасно гибель детенышей. Гибель для них необходима. Именно так. Значит, это две принципиально разные стратегии эволюционные. Вещь необычайно важная, если хотите разобраться в закономерности по-настоящему, то понимание этих двух разных стратегий вещь необходимое. Итак, первый вариант. Рожаем много в пределе чем больше, тем больше. Называется эта стратегия. Значит, особенно. жизнь каждого отдельного детей для эр это существенная величина, или величина, которую можно перенебречь совершенно абсолютно. Индивидуальная жизнь ценности без того не имеет. Если рождаются очень многие, то гибель даже многих из, из родившихся никаких неприятностей вид не принесет. Знаете, типовой пример. Значит, здесь такая рыба треска, слышите? Хорошо. За один месяц ниль. Триска 2 миллиона гривен. Треска рыба ⁇ долгоживущая. живущая, потому что десяток месяцев она в своей жизни пройдет. В результате 20 миллионов потомков. Закладываемся на совершенно безумную смертность, 99% смертность детенок. Остается в живых только 1%. Для это что значит? Итак, 20 миллионов украинок она отложила за жизнь. А мы 1% оставили, это сколько? 1% это 20 миллионов. Так. Отличный утренок. Количество трески в мировом океане при этой чудовищной смертности уменьшилось или увеличилось? Мы задали чудовищную смертность 99 99%. Увеличилось. И во сколько раз увеличилось? 100 тысяч. Не в 200 тысяч. В 100 тысяч. Потому что, чтобы родить кого-нибудь, нужен папа и мама. В одиночку рожают редко. Понимаете? Так что на смену двоим... Пришло 200 тысяч, 100 тысяч раз увеличилось. Ребят, это нормальная ли катастрофа? Это экологическая катастрофа страшной силы. Там же такое количество родительских существ, что немедленно сделает со всеми пищевыми ресурсами. Просто уничтожит все под ноль. А после полного уничтожения пищевых ресурсов, что будет с представителями этого убита. Причем, опять же, со всеми. Они все сами погибнут, они подрубили по веку, на который сидели. В результате для р-стратегов характерны не просто большие числа детской смертности, а с нашей точки зрения гигантская, так называемая исключающая смертность. Для них это норма. Именно на это они рассчитаны. Поэтому у эрстротегов хоть когда-нибудь забота о потомстве бывает... Никогда. Ведь если об, ни, а, об этих мелких гадах заботятся, они еще и выживать начнут. А если они начнут выживать, то тогда уже всем конец, совершенно очевидно. Потому что никакой заботы о потомстве в этом варианте развития быть не может. Второй вариант наш с вами. Ка-стратегия. Каст Ка-стратегии никто и никогда не переходит ради удовольствия, Это всегда вынужденное. и издерживаются обычно живые существа, осваивая такие экологические ниши, где конкуренция за еду сладенькая, еды много, а вот много детенышей рожать нельзя. Допустим, те же самые китообразные. Так? Значит, в водной среде при млекопитании невозможно рожать много детенышей. Не протягивает скоба. Знаете, вот у кастротегов с очень низким числом рождающихся детенышей. Жизнь каждого из них для существования, дальнейшего существования вида в целом. Важна или не важна? важна? Исключительно важна. Не только исключающая смертность невозможна, но в принципе высокая детская смертность для кастротегов ставят под вопрос жизнеспособность данной популяции. Как можно уменьшить детскую смертность? Нет, ребят, два пути. Во-первых, первый физиологический, совершенно очевидно Если я не сотни тысяч половых клеток создаю, а только десяток сколько питательных веществ я могу вложить как-то? Понятно, что на порядке больше. А это значит по степени рождения, по степени развития самых разных органов чувств. Так, детеныш в этом случае будет отличаться да. от Эрстартигича. Они будут более развиты, а значит, с самого начала можно ставить врожденные более сложные поведенческие программы. А это значит, с самого начала мы обеспечиваем повышенная степень приспособленности детеныша к окружающим условиям, просто за счет массового эффекта. Больше вложили вещества и энергии в каждого. Так, плюс, к этому, если мы вкладываем настолько мало, можно ли предусмотреть для детеныша какие-нибудь необязательные дополнительные органы, какие-нибудь необязательные дополнительные если у нас в запасе всего десятая доля грамма органических веществ на развитие карты, а из чего вы будете строить дополнительные органы? Там дай бог, чтобы на основные то органы хватило. То есть при эр стратегии что с вероятностью высокой специализации? То есть построение каких-то специальных органов очень низкая. А приказ, да, А приказ стратегия. У нас есть избыток органики. Можно специализироваться. Да. В результате, значит, В результате, что получаем, Приматы специализировались как в стратегия Количество детенышей у них уменьшилось до одного. Детеныши рождаются крупными. Разумеется, развивается забота о потомстве. И вот самый главный вопрос, к которому мы с вами закономерно подошли к самому концу лекции. А теперь подумаем, а какую специализированную систему будем заказывать. Возможность для специализации есть. Мы как стратегии много вкладываем вещества и энергии, Каждого дитя лучше, да, мозг? А почему именно мозг? А, да. То есть вы считаете, что э, в эволюции будут побеждать обладателя сложного и крупного мозга. Да. да, классно. А теперь представьте себе такую модельку. Вот это такое заблуждение, которое с детского сада начинается и дальше в течение своей жизни с людьми. представьте себе такую модель вы выросли и решили заняться бизнесом и завели торговую сеть аж целых четыре палатки где торгуют в жизни необходимыми вещами допустим батончиками Марс с какими-нибудь жвачками Кока-Кола и так далее у вот, вас торговая сеть такая развитая и для того, чтобы рассчитывать свои финансовые дела строить стратегические планы и так далее вы э, закладываете постройку компьютерного центра заказываете суперкомпьютер, заказываете лучших программистов так, скажите пожалуйста, что с вами будет как с предпринимателем? сразу задается дело в том, что Возможности информационного обсчета ситуации должны соответствовать уровню сложности тех задач, которые нам предстоит решать. Развитие мозгов в одном единственном случае становится выгодным. Так, если развитие экологии, вида приводит к постановке сложных поведенческих задач. Вот если сложных поведенческих задач нет, Крупные мозги помогут или помешают? А чем мешать-то могут? Ну, болтались бы черепушки, крупные мозги. Хорошо, спали бы. Допустим. Да. Ребят, нежные клетки самые требовательные всех Они потребляют существенную долю того кислорода, которые наши легкие оконят кровь. Они требуют исключительно стабильной концентрации сахара. Одна десятая процента глюкозы в Значит, на две процента отклонилась концентрация, и человек попадает в пол. Они требуют раз в 50 больше клеток защитников, клеток обслуживающего персонала, нейроглея. Вот, потому что сами ничего не умеют делать. Они умеют только открыть информацию. Так? так что это очень дорогая система, и держать ее на всякий случай непонятно под какие задачи. Вещь энергетически разорительная. И существа, у которых по несчастью началась эволюция нервной системы в сторону усложнения и без основания, это тупики, они когда рацион не разорвется. Ну и последний маленький вопрос. Скажите, пожалуйста, а что же за такие сложные поведенческие задачи у приматов, что возникла необходимость усложнения мыслей? Да? Разумеется. Не между собой даже... Э, ребята, почти у всех лекций. В основе всего общения всегда. Какое общение лежит, без которого обойтись нельзя? Да не между собой, между собой тоже вторичные дела, вторичные вороны. Да? Значит, общение матери и детеныша. Как вы собираетесь осуществлять заботу о потомстве, если у вас нет двухстороннего контакта? А эта система требует вполне серьезного развития нервной системы. Хорошо. Мать и счастье Классно, но у матери ведь очень бесконечная силы. Как дополнительно можно повысить надежность выживаемости детей? Защищать мать. Не обязательно отец это делает, от не обязательно. Это вы привычную человеческую схему натягиваете на голос. А дело в том, что чаще всего это не так. Чаще большая группа примазан, глядя, не «Стад» называется, Так Там никто не разбирается, кто чей сын, кто чья дочь. Так? Все стадо, кого будет защищать, на кого задумываться. Да? Не все в самокомет, не все. Опять же, чисто человеческая точки зрения, такой феминизм 20 века. Не детенышками. Матери, которые родили в этом году, да? значит, вот они в центре стада. через год у детенышей детство кончится. Детство это такой аванс, который выплачивает стадо дет степень защищенности, а через год, через год у мамы другой роман, да. И детенышки сферы максимальной защиты выгоняется к чертову надежду. Скажите, а во взрослом мире, в мире взрослого стада, он умеет что-нибудь делать или ничего не умеет? Не умеет. Где он окажется? В самом опасном месте. В том месте, где никто не хочет быть. По краям стада бейперия. Это, ребятки, кончилось золотое детство и начался самый крутой этап жизни любого млека. Детеныш стал подростком. Подростковый – это сдача экзамена. Чему учился в детстве? При этом начнет это на экзамен, а зачет. Здесь всего две формы оценки, зачет и не зачет. Не за на, на этой проверке. Что такое? Смерть, Смерть тебя светится. Потому что на самом деле вот этот год детства для всех приматов исключительно важно, исключительно рискованная и очень много дающая перспективе вещь. Но за всем все. Основные характеристики приматов мы с вами сегодня посмотрели.